Принесла? Мачеха кличит. Я пойду, батюшка. эх эх, хе хе Лушенька, а -а -а. Лушенька! Ну? Давай а пироги есть! Не хочу! Ой. Ой, мои батюшки! Лушенька, доченька! Машка! Твоя Машка! Мою Лушу! Утопить хочет. Вези ее в лес. Прочь из дому, чтобы духу ее здесь не было. Чтобы не было. А -а -а -а -а -а -а. Да чтоб не бездельничала! Кору шерсти на придешь, тогда вернешься. Ну, дочка, не бойся, милая Огонек не переводи, кашу вари, смотри, не зевай, сиди, да приди. Хорошо, батюшка, ты обо мне не печайся. Что за звонок? Видно ко мне в землянку, чужой пришел. Да я тебе не одну ложечку дам Я тебя досуто накормлю Мышенька, где же мне такую гору шерсти напрясть? Эх, Машенька! От слез до плача лежит удача! А кто и в горе смеется, тому все удается! Дай-ка я тебя рассмешу, тебе барыню сплешу! И кто такая? Маша! Вот оно что! Дом ты чисто прибрала, спасибо! А вот за то, что ты без спросу вошла, придется тебе со мной в жмурки играть. Бегай, да в колокольчик звони. Тебя ловить буду. Не поймаю твое счастье, а поймаю... Чем? ага ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха Уморила ты меня совсем. Вот. Выпейте воды, Михаил Потапович. Спасибо тебе, Маша. Хотел я тебя съесть. Да, видно, наградить придется. Ну, что тебе, Маша, надобно? Ничего мне не надобно. Михайло Потапыч Мне бы только гору шерсти напрясть Без этого мне домой не вернуться Фу! Спи, Маша, спи Утро вечером мудренее Мышка, а мышка? Подойди-ка сюда. Подойди, мышка, к окну. Дерни занавеску. Так. А теперь прогрызи в занавеске дырочку. Так. А теперь возьми лунный луч. кончик И привяжи его к веретену. Отойди в сторон. Без рук, без ног, скок, скок, поскок, Перечемся по трубе с пряжем. Машенька! Батюшка! Эй, откуда же у тебя новый сарафан? Ой! Не знаю, батюшка! Как это ты, доченька, столько пряжи напряла? Ух ты! Не знаю, батюшка! Да пряжа-то какая! Это подарки тебе, Машенька, от медведя! Да все тебе, Маша! Спасибо вам, Михаил Потапыч, что не обидели мою Машу. Спасибо! До свидания! Прощай! Эксель девушки яровой хлеб, Эх, девушки яровой хлеб, Эксель сели садили, приговаривали, Эх, сели садили, приговаривали, Эх, сели садили, приговаривали. Эх, сели... Яровой хлеб, Эксель, девушки, Яровой хлеб, Эксель, садиль, ты говори вали. Эксель, садиль, Эй! Ох! Ой! о о Наша Маша приехала с пряжей, да с подарками. Машку в лес послала а на вон какие подарки-то привезла. Тушь знал. Я-то думала, старик одни косточки привезет, а тут на тебе. Эх, неведаль. Собирайся, луша, лес тебя повезу. Ничета ты, Машке. Больше добра привезешь. Не езди, лушенька, <N> не езди. Я с тобой поделюсь! А? -а, -а боишься, что больше твоего привезем? Привезем, привезем. Поехали, Лукеря! Поехали! Забудь, доченька, тройку коней проси, сундук с добром, а главное, денег побольше. Сама знаю, поезжай домой. Нет, я лучше тут подожду. За ней не доглядишь, все проворонет. Лошенька, Лушенька, дай мне ложечку каши. Кошку тебя не ложку. Пошла вон, противная. Поела досыта. Теперь бы поспал. О, это еще кто? Это я. Луша. Зачем пожаловала? За подарками? Ммм, да тут прибрать надо. Ой! Нет, ты мне сначала подарки дай, а тогда я приберу. Каких же это подарков? Ты от меня хочешь? Больше проси, больше. Сундук с добром. Два сундука с добром. Мешок золота. И мешок серебра. Два мешка золота и три мешка серебра. Тройку коней. Тройку коней, да еще табом в придачу. Ну хорошо. <свист> на бару, на юру зарязанется красная девица. Выйди, Луша, на крыльцо Все подарки на лицо а -а -а! Стой, стой! вот такое? томми ты -то не прибрала? Хи -хи. А, вот еще, сами приберетесь напугайте, проучите, зла в щепки превратите и оставьте их одних без подарков дорогих». у, -ху. у, -ху. у -ху. Ну родимушка! Ау! Ау! Что, мышка? Каукнется, так и откликнется. Пока ума до разума не наберутся, домой не вернутся.